Как неправильно и неэффективно обучать ребенка английскому языку? На этот вопрос особое внимание хочу обратить англомамы ваши, мам, которые водят детей на занятия. Ребенок, приходя с занятий, выучил слово red. Везде, где он бы не находился отныне, он довольный, показывает пальчиком и говорит red, red, red на все, что он видит красного цвета. Однако, это всего лишь одно слово. Одним словом он не заговорит. Поэтому, что же делать? Что же делать, чтобы эффективными стали занятия, чтобы был прогресс, чтобы ребенок чувствовал себя более уверенно в дальнейшем, чтобы речь его на английском языке развивалась? Добавьте к этому слову существительное и покажите ребенку «a rose», «a rose», A red rose». Таким образом... Мы формируем фразу на английском языке. То есть ребенок уже говорит фразами. Он не просто отдельные слова знает. Red, rose. Он их соединяет в конструкцию, во фразу. В дальнейшем эту фразу он соединяет в предложение. И автоматически это произносит. Точно так же, как взрослые люди, которые говорят «Да, я знаю много слов». Но я не могу говорить. Знаете, вот грамматика у меня страдает. Знаете, учитель был не очень, и вообще я не посвящает много времени, потому что это слишком сложно. Это не сложно. Точно так же, как мы родной язык воспринимаем на слух, когда неоднократно нам повторяют фразы, и мы их запоминаем на родном языке. Посмотрите мое предыдущее видео, я как раз об этом говорю. Я говорю о том, что перевод вреден. Прямой перевод, когда мы показываем да, ребенку, ребенок и так это видит, посмотрите это видео. И таким образом взрослый человек не может соединить при большом словарном запасе эти слова в конструкцию. То есть то, что он может сказать в туристической поездке, в работе, в учебе, он не владеет языком. При том, что он знает, как переводятся эти слова, он даже может их прочитать, но говорить он не может. Вы хотите, чтобы ваш ребенок говорил. Правильно? Говорил просто, быстро, не задумываясь. Поэтому то, что я показала вам сейчас, это один из приемов того, что ребенок будет говорить сам и будет говорить быстро. Если у ребенка уже сформирована фразовая речь на родном языке, начинайте учить английский язык также фразами.